Уважаемые читатели моего сайта, уважаемые читатели э, мои, моего выпуска о том, как правильно чистить зубы. Я продолжаю э, доинформировать вас о том, как же все-таки правильно это делать, потому что, в общем-то, считаю, что это не менее важно в стоматологии, профилактическая часть, как и э, важно в стоматологии то, чтобы зубы лечить. То есть, если правильно поставлена в медицине профилактическая часть, то к лечению зубов уже человек будет подходить... Достаточно, достаточно и редко, и, в общем -то, и уже не такие сложные проблемы будут возникать, как возникает в России. У нас очень плохо поставлена профилактическая, профилактическая стоматология. Чем она ограничивается? Буклеты, которые лежат на этом, которые все читали, а, кидают уже, даже никому не нужно. Ну, может быть, где-то я когда-то хотела устроиться в часть ФСБ, заходила в ФСБ, там висит, как раньше мы делали, совковые стенгазеты. Вот. Значит, это, конечно, неправильно, потому что вот с каждым человеком надо проводить индивидуальный разговор о том, как правильно чистить зубы. Потому что люди потом после вот этих лекций, как бы индивидуальных, они потом в шоке встают и говорят, господи, я всю жизнь, оказывается, неправильно чистила зубы. Вот, вы знаете, есть маленькие нюансы, но если этих маленьких нюансов не знать, вы знаете, вы будете всю жизнь делать, и всю жизнь делать неправильно, всю жизнь мучиться и спрашивать, да, это вот у меня такие плохие зубы. А когда-то, я когда -то только что устроилась в Свене работать, это город Брянск, и под Брянском есть такой поселок Свень. Вот, я устроилась там медсанчастью, свиньи Свене и, вы знаете, сделал небольшой эксперимент. Я вылечила генгивит парню, именно объяснив ему правильно, как чистить зубы и правильно подобрав ему пасту. Вы знаете, его генгивит прошел ровно через 10 дней после того, как он регулярно начал делать то, что я ему рекомендовала. Итак, меньше разговоров, начинаем, начинаем нашу информативную часть нашей программы. Значит, э, стоматология делится на две части. Это профилактическая стоматология и лечебная стоматология. Что такое профилактическая стоматология? Э, стоматология, объясняющая, как правильно предотвратить заболевание сути что такое лечебная стоматология всем, надеюсь понятно и многие очень боятся лечебной стоматологии потому что лечебная стоматология для всех является камнем предкровение боятся делать уколы, боятся лечить зубы боятся бормашины, боятся всего но для того, чтобы этого не бояться нужно уже с детства, чтобы и ваши родители и вы уже правильно ухаживали за зубами и знали, как это делается значит, ухаживать за зубами надо обязательно не будете ухаживать за зубами если вы не будете мыться, скажите, пожалуйста тоже будет смердеть потом, через буквально через неделю через две вы будете вонять вот буквально как мусорное ведро то же самое и зубы вот ну попробуйте дня три не почистить вообще зубы. может кто-то не чистит и больше честно признаюсь сама иногда у меня бывают такие ситуации что просто забываю почистить зубы да а потом когда вспоминаю сначала беру зубной порошок, а потом уже начинаю чистить пастами. Ну, в общем-то, приходится уже повозиться со своими зубами. Вот, но у меня, по крайней мере, с моими зубами у меня пока проблем нет. Или, по крайней мере, если они возникают, ну, я их, в общем-то, на уровне профилактики могу привести в порядок и такого, чтобы мне лечить зубы как-то серьезно заниматься своими зубами у меня нет. Мне уже мне уже достаточно много, а во рту у меня целых практически, кроме одного зуба, у меня целых все. Один зуб мне пришлось удалить. Потому потому что мне сделали мучейковский перидонтизм на третьем курсе института. Вот, и не смогли его за отделением Беженской поликлиники стоматологической, не смогла его вывести из забастения. Зуб удалили, на меня так кричали. В общем, человек такой достаточно говорю, невоспитанный. Вот, и хотя, в общем-то, и врач хороший, но ведет, по крайней мере, сколько я к ней не обращалась, ведет она со мной, по крайней мере, себя очень невоспитанно особенно последнее мое посещение. В общем-то, тогда дают отдельные советы, все правильно, но поведение оставляет желать лучшего. Что ж, значит, есть такое понятие, как парадонтология. Что такое парадонтология? У парадонтологии складывается из двух греческих слов. От слова пара это около, а донтес это зуб. Ну и если сложить парадонтологию, то наука об э, околозубных э, тканях. Вот, а наука стоматология, она уже делится уже на э, науку о заболеваниях и дальше о заболеваниях самих зубов. Вот, как одна, так и вторая наука, конечно, парадонтология, это очень сложная наука, особенно если очень запущенные э, случаи. Но вот для того, чтобы запущенных случаев больше не было, мы будем потихонечку начинать наши курсы. Наши курсы о том, как правильно чистить зубы. То же самое в YouTube в своих комментариях, я буду выкладывать это все в YouTube. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, пишите свои вопросы. Я буду внимательно это все прочитывать и буду вам вот таким вот образом давать ответы, давать ответы на ваши вопросы, потому что вопросов появляется много, а я больше чем уверена, что у стоматологов вы не получите этих ответов, потому что и в частных клиниках я работала и там, и там, и там. В общем-то, у нас нет. Считают нужным дел... это... вести профилактику заболеваний зубов. Но, по всей видимости, почему? Вот в Америке, допустим, профилактика, врачи, занимающиеся профилактикой, получают гораздо большую зарплату, чем врачи, занимающиеся лечением зубов. А у нас наоборот, врачи, занимающиеся лечением зубов, получают значительно больше, врачи, занимающиеся профилактикой, не получают вообще ничего. Поэтому профилактики у нас практически нет. Вы сами деньги определяете все. Хотя в общем-то я согласна, когда у нас медицина стала платная, у нас исчезла медицина. Но это все зависит от, от ментальности. Просто наших людей наши люди привыкли к халяве, а тут вдруг э, еще большая халява. Кто-то сел вообще на халяву, а кто-то э, за все кому-то приходится за все платить. Итак. Для чего нам нужно чистить зубы? Для, того, чтобы зубы? для того, чтобы просто вычищать, чисто механически вычищать остатки пищи из э, околозубных тканей. Чтобы десна были здоровые, чистые. Вот смотрите, вы же ходите, указываете за собой, делаете себе массаж на своей коже. Вы чувствуете себя лучше, правильно? Когда вы делаете хороший массаж, э, примите ванну, примите водную процедуру, вы чувствуете себя много лучше. Точно так же лучше себя чувствуют и ткани. Щетка, мало того, что она чистит сами она еще массажирует зесна. Щетки бывают разные. Они бывают разные по жесткости. К сожалению, сейчас у нас очень много щеток. Вот компания Оралби поставляет. Они очень дорогие. И я не считаю нужным пользоваться этими щетками, потому что они очень жесткие. И ими только чистить обувь. Но ни в коем случае не, не чистить зубы. Вот Еще один совет, так чисто практически. Если вы взяли все-таки у вас щетка очень жесткая, вы поставьте ее в кипяток. Она там не немножко размокнет, потому что но ну, вообще, конечно, вот такую жесткую щетину, которая стоит колом, не покупайте. Очень рекомендую щетки МВ. Это не рекомендация, не реклама фирмы, а это действительно так, потому что МВ использует натуральную беличью щетину. И эти щетки очень много выручают людей, особенно у кого есть заболевание парадонта. То есть, если есть кровоточивость зубов, э, вернее, не зубов, а, конечно, десен, если есть кровоточивость десен, то эти щетки вас очень, очень сильно выручат. Они не настолько дорогие, стоят они столько же, сколько у но но, поверьте, сделают гораздо больше вам. же приятнее, когда вас массажируют руками, чем когда вас э, чистят это одежной щеткой по вашей коже естественно вот поэтому здесь зубам будет гораздо приятнее по жесткости они разделяются на три жесткости. Жесткие, мягкие, средние жесткости и очень жесткие. Но мягкие, и жесткие рекомендую, мягкие щетки рекомендуют только тем, у кого есть заболевание парадонта. Вот, к мягким щеткам относятся щетки МВЭЙ. Вот, но там есть щетки и средние жесткости, которые можно использовать людям с, обычными, с, обычными, с, нормальными, с нормальным парадонтом, с нормальными зубами, для того, чтобы правильно ухаживать за зубами. Вот, вообще, для обычного ухода за, за зубами используют щетки средней жесткости. Но вы когда возьмете вот эти три щетки в руки, вы попробуйте и по жуткости, и посмотрите. Э, ну вообще, конечно, больше по прочности предполагается, что щетка с синтетической щетиной прослужит дольше. Но это уже теперь уже вопрос финансового. У кого-то вообще финансов нет даже на простую элементарную щетку. А у кого-то, кто-то кто может и за миллион щетку купить. То есть тут смотрите сами. Значит, как часто надо менять щетки? У щетки есть щетинки. Щетинки определенные, держат определенную форму. Как только хоть пара-тройка щетинок вот начинает уже разволокняться, то есть щетка, значит щетку надо менять. Когда щетка теряет ориентир, естественно, она теряет свои чистящие способности. Щетка, щетка должна быть не с ровной поверхностью, а должна быть такой поверхности, как треугольничками, таким вот заборчиком. Знаете, как раньше вот самые старые делали деревянные заборчики, и вот эти колышки заостряли. Вот точно так же должна быть и вот эти, должны быть и вот эти щетки такой же формы, потому что проведите пальцем по зубам, и вы поймете, что у вас зубы, ваши выпукла вогнутая, вогнутая поверхность имеют. Поэтому, если будет, если будет поверхность ровная, она будет выпуклые поверхности прочищать, вогнутые не доставать. Либо вам придется прикладывать очень большое усилие, чтобы ваша щетка добралась до вогнутых поверхностей, и щетка быстро придет в негодность. Поэтому сами выбирайте, конечно, что лучше. Но лучше вот такую вот буква из Z, вот она как бы вот такой змейка идет со сгибами. Щетку, если у вас есть любимая щетка, и она с, прямой, с прямым таким покрытием, ее можно просто постричь. Возьмите ножницы, ну, в общем, придумайте сами как, и просто постригите так, чтобы она была с такой зубчатой поверхностью. Ни в коем случае не кидайтесь на различные формы щеток. Щетка была, должна быть зубчатой на всей протяжении, на всем протяжении своей длины. Она должна быть не больше 3-4 сантиметров. Больше щетка совершенно не нужна, потому что она идет на где наши зубные дуги имеют дугообразную форму. И если она будет больше 3-4 сантиметров, вы просто будете, ну, в общем, это будет вам неудобно и будет причинять массу беспокойств и неудобства. Вот. Значит, что дальше? За щетками мы решили значит движение, которое мне нужно чистить чистить зубы движение должны быть значит, зубы зубы надо чистить а при открытой полости рта, как я уже говорила в своем предыдущем видео, и нижние зубы... В общем, чистится от десны к наружу зуба. Принцип один. То есть, смотрите, на нижней поверхности мы чистим снизу вверх, а на верхней поверхности, то есть на верхних зубах мы чистим сверху вниз. Ни в коем случае не смыкайте зубы и не чистите зубы верхнюю, верхнюю, сверхнюю. Вот. Так чистить нельзя. Вы будете просто переносить одни остатки пищи с верхней челюсти на нижней, с нижней на верхней. То есть, толку без толку, Вы просто будете переносить помещать пищевые остатки с одного места на другое, но не чистить. Вот. Дальше, значит, теперь мы переходим к пастам. А, еще одна особенность. Значит, передняя поверхность наших зубов имеет... Э, две передние зубы, наши, вернее, весь наш зубной ряд, имеет, э, две, ну, как бы две, на две части разделяется. Это передняя поверхность зубов, это с клыка по клык. Ну, первый, второй, третий, первый, второй, третий. И боковая поверхность зубов, это уже четвертый, пятый, шестой, седьмой, но у кого есть восьмые, но восьмые это уже редкость. Вот, они имеют разную форму. Почему? Потому что имеют разные назначения. Значит, центральные зубы, они имеют две поверхности, переднюю и заднюю, либо губную, и язычную, либо небную. Вот и, А боковые зубы имеют три поверхности. Они имеют губную, язычную, либо небную и жевательную поверхность. Надеюсь, третья поверхность вам будет понятна. Я сейчас покажу, вот, если откроете рот, вот, по вот этим вот поверхностям, зубов. На, не, на этих поверхностях есть бугорки Вот, Прошу обратить внимание Вы очень часто ходите к стоматологам И стоматолог вам ну, Допустим большая поверхность Большая поверхность пломбы И стоматолог вам ставит пломбу И делает ее гладкой Как стекло То есть вот этих бугорков Анатомическую форму зубов Он не восстанавливает Конечно преступления он не делает Но с другой стороны Если плохая ситуация во рту то есть, если мало зубов, либо, либо много вот таких вот с гладкой поверхностью зубов, вот, то тогда это приводит к плохим последствиям. Я сейчас объясню почему. Ведь Зубы у вас смыкаются. Смотрите, у людей, у которых мало зубов во рту, вы можете замкнуть зубы так, вы можете так замкнуть зубы, можете так замкнуть зубы. А когда у вас есть бугры, вы зубы замкнете только так, как вам позволят бугры. То есть, они фиксируют прикус. Понимаете? И, кстати, прикусы это очень важно, потому что вот, вот здесь, вот, если вы поставите э, палец в ухо и откроете, медленно откроете рот, вы почувствуете, что здесь что-то шевелится. Так вот, вот в этом шевелящемся предмете вся загвоздка. Это височно нижний челюстной сустав. Поверьте, когда разбалтывается этот височно-нижний сустав когда вы смыкаете то вправо то влево, как хотите, так и сомкнете либо у вас нет зубов и не фиксирована высота прикуса вот у вас начинает разбалтываться сустав и к чему это грозит во-первых, здесь рядом ухо вы можете начать плохо слышать во-вторых, у нас рядом голова начинаются головные боли непонятного происхождения вот вы не понимаете ходите к стоматологам, потом уходите к терапевтам, и в общем никто не понимает Понимает, что надо лечить на самом деле говорю, надо просто-напросто грамотно относиться к своему здоровью и иметь дело с грамотными стоматологами так вот если у вас начинается проблема с весночной челюстным суставом, вот у меня удалили один зуб Пришлось, да, потому что на третьем курсе института э, завод отделением мне лечила зуб и сделала мы щековистой пульпиткой, из которого она просто не смогла его вывести. Зуб пришлось удалить. Страшные боли были. Но теперь-то я понимаю, что его можно было, конечно, вывести. Просто не было желания у человека. Вот. И вот эти у меня страшно стало болеть вся половина головы. Вот именно с вот этой стороны у меня болела страшно половина головы. Не могла понять, что. И только вот тогда, когда в ординатуру меня забрали, и профессор мне объяснил, что говорит, Вика, смотри, вот здесь вот здесь у тебя, говорят, у тебя удален шестой, а шестой зуб, шестые зубы у детей режутся первые. Вы, сами, вы все это прекрасно знаете, вы многие имеете детей, кто не имеет, все равно знает, потому что это все равно у всех на, на устах. Вот, шестой зуб режется первый, и, как правило, он самый мощный, он очень большой по своей поверхности. Даже семелкая, седьмой зуб, это второй жевательный зуб, он даже поменьше, нежели чем нежели чем другой, нежели чем шестой. Но шестерка, как правило, она очень большая. Так вот, так вот, если отсутствует вот этот шестой, то есть направляющая методического рефлекса, у нас есть такое понятие, как методический рефлекс. Значит, Методический рефлекс, это рефлекс, регулирующий на, на напряжение жевательной мышцы. Она располагается вот здесь. У нас есть четыре жевательные мышцы, но самая, конечно, жевательная мышца, она располагается вот здесь. И если вот эта мышца направлена и напряжена не так, как надо... У вас будут очень сильные проблемы, у вас будут головные боли, у вас будет плохое самочувствие, непонятно откуда. Вроде все во рту нормально, а голова болит, голова не проходит. Вот У меня была ситуация очень интересная. Я работала на приеме в госпитале э, в ветеранов войн. Там были ребята-афганцы, молодой парень приходит, 27 лет, красоты неописуемой. Три зуба во рту, по-моему, на нижней челюсти. Я, конечно, у меня, конечно, была масса вопросов, я не ожидала такого. Вот. Он пришел ко мне и говорит, ну, полечить зубы там надо было на, этом, на этих трех зубах, там какие-то проблемы возникли, я уже точно не помню, давно это было. Вот. Он говорит, вы представляете, я говорит, уже год наблюдаюсь у невролога, у невропатолога, у меня страшные головные боли, они никак не проходят. Вот. И на что я, в общем-то, посмеялась. Я говорю, скажи спасибо, что у тебя, говорю, такие головные боли. Вы зададите вопрос, почему. А я вам отвечу. Это миотатический рефлекс. Меотатический рефлекс давал знать себя и, давал, и говорил ему о том, что тебе нужно запротезироваться и нужно, чтобы у тебя были зубы. Ну, представьте, на одной челюсти зубов нету, а на другой челюсти зубов, в общем, высота прикуса, она не фиксируется. Следовательно, снижается высота. Ну, вы, я надеюсь, вы понимаете меня. Снижается высота прикуса, и, естественно, этот миотатический рефлекс, он если он не перестраивается на это, он будет очень страшно беспокоить. Вот, он, вот его и беспокоили вот эти головные боли. И он пил, я удивляюсь невропатологам, он пил страшный, он пил такой силой и такой мощности препараты, что я просто что, господи тебя говорю ты да отравиться мог ли у тебя препаратами, тем более, что они тебе не нужны. А самое главное, представляете, насколько хороший, насколько мощный рефлекс. Дело в том, что рефлекс у него так и не прошел и боли у него так и не прошли и он так и пришел ко мне говорит у меня говорит болит голова да я ему сказала говорю немедленно коротапись тогда я уже сама не протезировала теперь я уже сама протезировала вот, и я действительно ненавидела это протезирование. Я действительно смотрела да, это действительно очень здорово, потому что, говорю, когда правильно восстанавливаешь высоту прикуса, человек меняется на глаз. И так фактически, говорю, вот ему, вот если бы я его протезировала, если бы я сделала ему, ему бы сделали косметологическую операцию, потому что человек меняется, говорю, вытягивается лицо, появляются скулы. Совершенно по-другому оформляется лицо. И вот девочек я протезировала 27 лет. Вообще тоже, говорю, никаких, никаких зубов не осталось в результате лечения нашей профессуры. Вот. И вот, вот этого парня я отправила к врачу ортопеду и говорю запротезируйся, восстанови высоту прикуса, скажи спасибо своему методическому рефлексу, что он тебя не оставил в покое, что он у тебя все равно болит. И через три дня, говорю, он у тебя успокоит, потому что вот, парень ты сильный, парень ты мощный, организм молодой, требующий. И скажи спасибо, что, говорю, никаких препаратов говорю, не сумели забить свой методический рефлекс. Он тебе все равно давал знать и все равно требовал. Запротезируйся вот этот парень запротезировался действительно через три дня у него все прошло вот а после этого все невропатологи ко мне стали присылать кого только бы только можно присылать смотрите ему нет ли с головными болями особенно присылали нет ли там каких-нибудь изменений или просто невропатологам надо это знать но раз вот у врача врачу это не нужно понимаете врач не интересует они его год лечат у него не проходят головные боли и они считают что они его лечат Я говорю, ну ты ж поинтересуйся он ты ж, вот посмотри какая смежная специальность ага, тут Лоро органы. тут еще стоматология, ну ты же походи, а по чем ты, поинтересуйся, у тебя есть пациенты, которого твои лекарства, твое лечение не оказывают никакого эффекта, значит ты что-то неправильно делаешь, нет, наши невропатологи считают, что они правы, и они продолжают лечить, они продолжают назначать лекарства гораздо более сильные, хотя ему нужно было всего лишь просто вложить деньги в протезирование, запротезироваться, деньги у него были, вот. и он совершенно спокойно решил эту ситуацию, но я говорю, вот это все говорю. Рассказываю очень многим, и очень часто говорю, люди, запомните, что у вас говорю очень будут большие проблемы, говорю, если вы потеряете зубы. Поэтому профилактике зубов надо уделять очень большое внимание. Дальше. Я обратила внимание на то, что в нашей, э, наши люди очень сильно смеются над наличием зубного порошка. Мне это совершенно непонятно зубной порошок, вы должны радоваться, что у вас есть зубной порошок. Я допустим у себя дома зубной порошок держу всегда. Во-первых, это самое дешевое и самое доступное средство для чистки зубов. Я это говорю для тех, потому что не все люди могут позволить себе крутые пасты. А крутых паст себе позволять им не надо. Потому что достаточно, надо хорошо ориентироваться в этих пастах и надо хорошо выбирать эти пасты. Вот Я, допустим, могу сказать, что в советской нашей, в России у нас очень хорошая, я, я могу рекомендовать очень хорошую пасту. Это парадонтол. Я всегда была за эту марку. Марка великолепная, точно так же, как и фабрика Свобода, говорю, ее крема мне очень нравились, они доступны по цене. И совершенно ничем не уступают никаким крутым фабрикам этим и французским всему. Ну вот то, что дешево, значит то плохо. Так вот, что же такое зубной порошок? Уважаемые товарищи, все гораздо проще, чем вы думаете. Зубной порошок, вот вы без томалюкса очистите раковину. Нет. Чистили же просто вот чистят поверхность, да, берут песок и чистят. Да вы зубы свои можете даже песком чистить. Главное это абразив. Ваш зубной порошок мел, это абразив, простой абразив. Ведь вы смеетесь над наличием зубных паст, а ведь эта зубная паста находится в обычного обычной зубной пасты. Вернее, этот зубный порошок, он находится в состав зубной пасты. Зубная паста ⁇ это разбавленный сухой зубной порошок. Зубные пасты бывают двух видов. Они бывают гель... лечебные зубные пасты. Вот гелевые такие. Вы берете пасту, а она прозрачная. Это гелевая зубная паста. Она не предназначена для чистки зубов. Но мы сейчас об этом тоже, тоже поговорим еще. Еще есть один нюанс. Она не предназначена. Она является как гелевый крем. Она является только средством лечения. Ну, она выдавливается на десенки и просто вмассируется туда и оставляется. Еще рекомендую вам после чистки зубов, вот, э, допустим, вы пришли, у вас вы чувствуете рот грязный, вы языком проводите по зубам, ну, шершаво, неприятно, все. Возьмите зубной порошок, очистите все свои зубы. Правильно, конечно, правильными зубами. Все очистите. А дальше возьмите хорошую зубную пасту. Почистите правильно, так как я вам сказала, вот десны кнаружи зуба. Вот, обратите внимание на поверхности, которые лежат вот центральные зубы, нижние с язычной поверхности. Там очень часто даже у здоровых людей образуются камни, потому что там плохо вычищается. Если у вас есть деформация прикуса, и эта часть очень узкая, значит, возьмите детскую щетку, детскую зубную щетку. Пусть она у вас будет именно для очистки этого места. Потому что это место очень важно. Вот, Так что смеяться над зубными порошками не надо. И я рекомендую каждому, кто просмотрит мое видео, купить себе зубной порошок. Потому что без него, иногда даже можно, вот иногда, вот вы покупаете зубная паста, вроде вот хорошая, но чего-то вот не хватает, что-то не дочищает. Да все очень просто. Надавили, выдавили кусочек зубной пасты на щетку, а дальше обмахните эту щетку еще раз в зубную. Вам просто не хватает абразива в пасте. Бывает так, что в пасте мало абразива и больше лечебных препаратов, поэтому эта чепас больше лечит, нежели чем чистит вот, поэтому немножко сделайте так пасты можно даже делать самому вот у меня есть очень хорошие пасты я их заказываю из интернета вот, и через из сетевых маркетингов, вот из сетевых фирм пасты. Кстати, я не внушайтесь этими пастами. Пасты очень хорошие. Они дают очень хорошие результаты. Вот, у меня берут эти пасты, и ни один не приходил и не кинул эту пасту мне в лицо. У всех хорошие результаты. Вот, конечно, кто-то может позволить себе дорогую, кто-то не может себе позволить дорогое. Но пасты это вещь, она, она каждому нужна. Не внушайтесь с листным бальзамом. Хорошая паста, замечательная паста. Вот, я могу сказать, что единственное, что я не рекомендую чистить блендомедом. Нет, не рекомендую. После регулярной чистки блендомедом темнеют зубы. Там входит состав хлоркикседина. От его регулярного применения эмаль будет темнить. Если вы хотите, чтобы она у вас темнела. Просто американцы знают хорошо рекламу и делают из вас собак Павлова. Если вы собака Павлова, ну что ж слушайте рекламу, чистите по рекламе. Если нет, вы все-таки почитайте, что же содержит эта паста. Значит, обязательно покупайте пасты, обязательно смотрите на состав пасты. Еще бывает так, что вы покупаете пасту, там нет состава. Я не рекомендую вообще такие пасты покупать. На всех пастах, на всех упаковках всегда указывается состав пасты. Какие бы там не были тайны, какие бы там ни были коммерческие тайны, состав пасты есть. Если если состава пасты нет, вы можете купить каталожки, а можете. Просто купить разведенный зубной порошок. Понимаете? И тогда вы потратите деньги совершенно, совершенно никуда. Вот. Но зубной порошок вам иметь надо. Зубные пасты, вот эти белая зубная паста, это, она белая, потому что туда добавляется зубной порошок. Если из этой пасты убрать зубной порошок, она превратится в прозрачную пасту, которая является лечебной пастой. То есть там останутся только лечебные части. Есть такое, есть такое вещество, как диоксид титана. Так вот, если в пасте, вы читаете, в составе пасты есть вот этот диоксид титана, этот, этот элемент, этот, этот состав очень хорошо снимает повышенную чувствительность зубов. Так вот, иногда вот паста для повышенной чувствительности зубов, паран, у парадонтола, кстати, очень хорошо, э, очень хорошая паста, которая снимает действительно великолепно повышенную чувствительность зубов. Так вот, если диоксид титана входит в состав пасты, она прекрасно будет снимать повышенную чувствительность зубов. На, на в пасте это может быть даже не отмечаться. Поэтому я вам говорю, всегда смотрите содержимое, содержимое пасты, и вы будете всегда знать о том, какую пасту вам нужно иметь. Чистить пасту надо обязательно. Значит, паста должна стоять э, в обычном стакане, головкой вверх. Ни в коем случае не упаковывайте ее в щетку. И еще один маленький нюанс. Поскольку говорю, наши микробы это кислая среда, вот, то э, я рекомендую щетку, когда вы чистите, вот вы помыли щетку, вы же понимаете, что вы всю ее полностью вымыть не сможете. Если вы помыли щетку, то, пожалуйста, намыльте головку щетки, и так и оставьте ее, и пусть она у вас пока не стоит намыленная. Что происходит? Происходит очень простая элементарная реакция. Если наши микробы кислота, то мыла щелочь. Я надеюсь, что у нас прекрасно знают все и понимают, что кислота плюс кислота плюс щетку то есть все что останется в пасте все что останется на щетке там не смытая вами в глубине щетки особенно вот у основания щетки щетинки там плохо промываются то есть это нейтрализуется химически значит теперь я хочу поговорить о пасте блистер фирмы Энвэй поподробнее. Потому что, говорю, эта паста очень хорошая, но она прозрачная, она гелевая, и несмотря на это она прекрасно снимает и камни, и зубной налет. Я объясню почему. Все пасты, которые мы с вами говорим, которые продаются в магазине, они не обладают химической активностью. Эта паста рассчитана на химическую активность. То есть там нет абразивного средства, но эту пасту надо вот внести в полосреда легким эмассирующим движением и массировать и массировать не меньше 5 минут, то есть дать возможность химической реакции произойти. А если вы так нанесли, быстренько чик-чик-чик и побежали, то толку никакого не будет. Можете взять обычный зубной порошок и будет тот же самый эффект. Поэтому паста глистер рекомендуется для того, чтобы, чтобы именно воздействовать на химический налет на, на, да, на, на, на налет на зубах именно химическим способом, то есть его растворять. Вот, вот почему прозрачная зубная паста, а она хорошо растворяет камни. Она воздействует химически. Значит, ну, в принципе, вот основное действие, я вам рассказала о том, как чистить зубы. Вот, что такое кровоточивый зубов. Кровоточивость зубов – это тогда, когда воспалены десна. Но об этом, в этом инструментах мы поговорим с вами в следующий раз.